Это существо пытается сказать Ня, не Ручкой крутит А какое ваше любимое блюдо кроме Сомана? Борщ Борщ? Так, значит вы из России? Нонируate. Устроим революцию! Святый Боже! What Что это? Что это, блять? Что это, придовая куча? Думаю, восстановил уже маны на один портал, да. А мы домой? И правильно, положимся на капитана фасами. Я не тот, кем кажусь, мне просто нравится все милое. Давно ждешь? Да уже где-то полчаса. Nice. Sick look at my girlfriend, she's the only one I got. Не унывай, все будет хорошо, не забывай, кому хватит за счет, не унывай, все будет хорошо, не забывай. Корабли, Какие корабли, боевые танки, мехи, Это знать надо! гандамы. Это классика, бли... Война, говоришь, спутник? Вот ведь бедняжка. Вот чего я опять с ним так? Но не в том дело. Как я вообще умудрилась в него влюбиться? я потеряла свою куклу я все понял я нахожу твою куклу и ты становишься мартян идет О, в принципе изи пришло время отдавать долги Мя. <сосознаврение> Мя. <сосознаврение> Вот это поворот! Hogan, ooh, Решка, орел, Решка, орел, Решка, орел, Еще раз. Давай, Райсен, снимай свою одежду. Снимай штаны сейчас же, или я ей придется вколоть тебе иглу в глаз. Иный глаз ⁇ гондурас, Орлиный глаз ⁇ Гандурас. Орлиный глаз ⁇ Гандурглаз. Вот.